Творяй ксеносская мерзость! А -а -а -а! <говорили> В атаку! Ну, чего встали? Заходите! следующий отряд на штурм команда была на турм. чё надо заходим предатель Вообще Наступление! Сметем эту хибару и всех, кто в ней. Так а, никого не осталось. Минутку. Вон танк стоит. Почему он не на передовой? Он не на ходу, а я его команду еще вчера расстрелял за некомпетентность. Перегонку танкового топлива в спиртное пойло и его распитие. И что теперь? Заставу все равно нужно взять. А у нас. Пушечными, а, то есть бойцы закончились Есть один вариант Я пробужу дух машины в танке, он сразит неприятеля самостоятельно Вообще-то это техноересь, но выбора нет, так что давай свой вариант Все будет в лучшем виде Снатина. «Чего?» «Захвати вражескую заставу!» <звы> «Туда! Враг в той стороне!» «Ага!» <звы> «Танк! Збей его!» Пусть сберётся в туннель, тут у нас преимущество. Набросимся со всех сторон, он и пикнуть не успеет. С поискалки прокатило, и тут прокатит. Отличный план, отличный план. Тихо, вот он. Командир, под завалом монстра нет А где лидер выводка и куда он делся? А я не знаю